Как случайно не изменить государство и не попасть на уголовную статью? Думаю, этот вопрос сейчас волнует многих. Ведь чем дольше продолжается спецоперация, тем непримиримее становится закон, тем больше запретов и ограничений, многие из которых сложно не только понять, но и отследить, если вы, конечно, не политик и не юрист, и не читаете законы каждый день, как это делаем мы. И совсем недавно, 14 июля, вышел новый закон о государственных изменениях с такими поправками к уголовному законодательству о которых просто ломаются шаблоны в голове? Например, статья 208 о незаконном участии в военных действий появилась любопытная формулировка, в целях противоречить их интересам России. И тут возникает вопрос: а кто определяет, что ваши действия противоречат интересам государства? Это президент, правительство? Министерство в рамках компетенции, Или может быть следователь при рассмотрении каждого отдельного случая? К тому же, интересы России, как и любого государства менялись во времени. Например, отношения с Америкой. В середине 90-х была дружба, ну просто не разлей вода, а сегодня партнерство полностью сошло на нет. И какие действия в такой запутанной драме совершать во имя в России, а какие против них? Попробуйте разобраться. Другая любопытная поправка. В Уголовном кодексе появилась статья 280.4 о публичных призывах к деятельности, направленных против безопасности государства. Что подразумевается под такой деятельностью? Если вы вчитаетесь внимательно в закон, то это совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, и далее идет вереница статьи Уголовного кодекса. То есть теперь уголовно наказуемым считается не только само преступление, но и публичный призыв к нему. Ответственность возникает не за действия, а за слова. Причем, чтобы разобраться, какие слова у нас пока еще разрешены, а какие противозаконные, простому человеку придется перелопатить кучу статей Уголовного кодекса. И тогда можно будет прийти к неожиданным выводам. Например, вы напишите по социальных сетях на тему, ну, давно набившую Аскомину. К примеру, для того, чтобы сдать экзамен, надо позолотить ручку преподавателю. Совершите ли вы тем самым уголовное преступление? Получается, что да. Ведь статья о публичных призывах упоминается по статью 291 Уголовного кодекса. А она как раз и говорит о взятках. Уголовные законы становятся все менее понятными деяния, которые объявляются преступными, но ну, по своей опасности, по мне, так явно не дотягивают до криминализации. И тогда остается предположить, ну, что скоро могут вести уголовную ответственность за публичные призывы не только по этим статьям, но и по любым другим. А что касается непосредственной госизмены, то новый закон вводит в Уголовный кодекс статью 275.1 «Постановление гражданином России конфиденциального сотрудничества с представителями иностранного государства» и оказание им какого-либо содействия, направленного против безопасности страны. По мне, так хитроумная статья, и слишком много нужно доказывать. Как отследить это сотрудничество, как подтвердить, что оно действительно есть? И возникает впечатление, что привлекать по этой статье будут основываясь на признательных показаниях. А каким образом их будут получать? Вопрос риторический. Но это еще не все головоломки. Как вам, например, такое? Теперь изменой считается не только шпионаж и выдача государственной тайны, но еще и переход на сторону противника, оказание финансовой, материально-технической или иной помощи иностранному государству. За это могут лишить свободы на срок от 12 и до 20 лет. Если про переход на сторону противника более-менее все понятно, то что означает финансовая или иная помощь, остается только предполагать. Формально под эту формулировку можно попасть но с любыми действиями, направленными на помощь Украине, Украине и ее гражданам. Ведь разобраться в судебной практике довольно сложно, поскольку дела об измене публикуются но в недостаточном объеме, исходя из крытия государственной тайны. И остается тогда только гадать, что сочтут ли госизмены, например, если вы приведете 1000 рублей беженцу с Украины, например, вашему другу или родственнику, если дадите ему приют или начнете обзванивать знакомых, чтобы помочь с трудоустройством. А мало ли, вдруг ваш знакомый шпион, вы об этом просто знать не знаете. Количество уголовных дел в России о растет с прогрессией. Если раньше количество осужденных составляло 2-3 человека в год, то теперь порядка 16-17 человек. Изменники появлялись среди простых граждан, пенсионеров и домохозяев. Пока самым урожайным годом был 2015 и 2014. Тогда на всю Россию прогремели дела шести женщин, жительниц Адлера и Сочи, и среди которых были продавщица хлебом, домохозяйка, проводница. Все они попали под уголовную статью за то, что 7 лет назад, в далеком 2008 году, отправили смс знакомых Грузию о том, что мимо их домов движутся составы с военной техникой. Причем Анник Кисян всего-то и написал, что два коротких слова «да» едут. Женщин отправили в колонию на 7 лет и только спустя два года помиловали по указу президента. Он согласнился, что изменницы писали о том, что и так все видели. И хотя в последнее время о простых людях-изменщиках не слышно, такие истории настораживают. Получается, что изменить государство можно случайно из-за необдуманной фразы, письма, денежного перевода, даже если вы уверены, что не делаете ничего плохого. Кстати, напишите в комментариях, боитесь ли вы, что вас могут неоправданно обвинить в госизмене. Но хочу вас успокоить, вероятность а, такого случая из-за телефонного звонка или смс пока еще мало, иначе бы дело о госизмене было бы гораздо больше. И если вы не имеете доступа к секретным сведениям, не шпионите, не собираете информацию, чтобы передать зарубежным спецслужбам, то и разглашать вам скорее всего нечего. Но чтобы не стать изменником случайно, сведите к минимуму разговоры о спецоперациях и политических взглядах со случайными знакомыми, а тем более с друзьями и родственниками за границей. И старайтесь не распространять информацию, которая стала вам известна случайно, и может иметь отношение к действиям спецоперации России. На крайний случай помните, что есть статья 275, где прямо указано, если вы добровольно и своевременно сообщили властям о том, что совершили госумену, вы полностью освобождаетесь от уголовной ответственности. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А если чувствуете, что вам нужна помощь в том, как понять и применить российские законы, мы с удовольствием поможем.